Здравствуйте, дорогие мои! Давно я не выходила в эфир, но сегодня особый повод, особый случай, потому что завтра э, вся наша страна, Россия, будет отмечать Международный женский день. Э, и, во-первых, я хочу поздравить всех женщин с этим замечательным праздником, неважно, какие у него корни, самое главное, что в этот день... Э, все мужчины нашей страны стараются оказать знаки внимания, окружить вниманием, заботой теплотой своих женщин. И очень замечательно, что есть такой день. И я хочу пожелать нашим женщинам, чтобы они получали то теплое внимание от мужчин не только один день в году, а в течение каждого дня всей своей жизни. И в честь этого праздника я решила сделать для вас необычные подарки. Э -э наша акция называется «Пряное 8 марта». И называется она так неспроста, потому что в этом году на акцию к 8 марта я буду дарить тайские специи. Э -э Откуда вообще взялась идея, меня начали просто писать клиенты и просить, чтобы я ввела в ассортимент тайские специи. Я сначала не понимала, потому что по странным течение обстоятельств те же специи, которые продаются в Таиланде по названию, в России они продаются дешевле. То есть даже если брать оптом, то получается примерно розничная цена этих специй, в, как в России, но и даже выше. Но потом я поняла, что вопрос в качестве специй. Потому что то качество, которое здесь продается в Таиланде, в России их не купишь. Скорее всего это связано с тем, что здесь выращиваются какие-то другие сорта этих специй. И плюс, кроме того, эти специи, они очень свежие и они не успевают выветриться. И это причина, по которой я решила подарить вам 16 видов специй. И плюс сушеные плоды... Горцини Кампаджицкой. Давайте я сделаю краткий обзор. вы посмотрите, какие специи вы сможете получить в рамках акции, приуроченной к 8 марта при заказе на нашем сайте с 8 по 18 марта. Сычуанский перец. кориандр, Анис. Паприка. Тимьян. Зира. Красный перец в ручках. Черный перец. Корица, да, вот такой вот цвета корица. Это у нас семена черной горчицы. Это у нас семена фенхеля. Дальше у нас идет длинный, длинный черный перец. Это орегано, причем орегана с таким приятным лимонным оттенком, то есть он не похож на тот орегано, к которому мы привыкли. Белый, белый перец. Зеленый кардамон, обожаю его запах, особенно очень хорошо он считается в сладостях. И карцинья камбоджийская, вот эти вот, из нее называется чай, который помогает похудению. Специи будут выдаваться при заказе на каждую тысячу, начиная с двух тысяч. Первый будет обязательный подарок, это небольшое мыльное сердечко. Второй обязательный подарок от тысячи, это будет банановые чипсы. И дальше, через каждую тысячу, вы можете для себя выбрать и собрать свой букет, тайских специй. Кроме того, по просьбам наших постоянных клиентов по этой акции я буду дарить вот такие вот странные штуки. Это плетеная бамбуковая коробочка, шкатулка, которую, в которой в Таиланде подают клейкий рис. Но в России нет клейкого риса, когда меня начали клиенты просить такие. А баночки, я начала спрашивать, зачем? А, и мне просто ответили, что это предмет интерьера, и очень приятно ее держать в руках, очень приятно, когда она стоит на столе, а внутри там можно положить перечницу, солянку, это вот накрыть и поставить, чтобы она стояла и напоминала людям о Таиланде. И еще один подарок, так у нас таки, интернет-магазин тайской косметики. А, я решила подарить вам в память о нас вот такую вот сумочку, косметичку, из очень хорошего качества, с тайскими слониками традиционным узором вот, очень качественно сделано у меня там и таких несколько штук одна у меня аптечка другая косметичка и я их когда куда куда-то еду я их кладу в рюкзак и очень удобно чтобы не искать по всему рюкзаку то что у меня да я знаю что ага вот одного цвета у меня косметичка второго цвета у меня аптечка все эти подарки вы сможете получить на нашем сайте Преоформление заказа с 8 по 18 марта. Я еще раз от души хочу поздравить всех наших женщин. Будьте счастливы, цветите и процветайте.